Друзья, всем привет. На обзоре светодиодные светильники Gauss. Это сенсорные светодиодные светильники. Работают от трех пальчиковых батареек. Различаются они цветом корпуса. Цветовая температура у обоих светильников 4000 Кельвинов. Освещенность 120 люмен. Значит, размеры их. И на обратной стороне написано их применение. Можно в гардеробе, в мастерской, в шкафу и тому подобное. Достаточно удобные вещи для подсветки таких вот помещений. В натуральную величину они выглядят следующим образом. Один, второй. Вот, собственно, датчик. Сейчас здесь светло, поэтому они не срабатывают. Давайте выключим свет. Оп. Вот так вот они светят. Приятным белым светом, не очень ярко. Ну, собственно, 2 вата. Ну, ступеньки какие-нибудь подсвечать или там э, шкаф. Вполне себе. Сзади выглядит следующим образом. Вот так вот открываются. Имеют крепление под саморезы. В комплекте еще должна быть инструкция, больше гарантийка, и болтики, и скотч 3M. Инструкция универсальна для вот этих светильников и для вот таких вот длинных. Вот так вот. Там ничего такого интересного нет. Длинный светильник выглядит следующим образом. Вот один-два. Так, эти мы отложим стороночку светят. Вот таких два светильника. В них есть магнитный крепеж. Один светильник комплектуется с шестью батарейками, второй вроде четырьмя. Сейчас уточню. Четырьмя. Да. Они разные по размеру. Тут вот сбоку можно видеть размеры 316 миллиметров и 215. Ширину они 18 мм. Характеристики. Режимы работы в них есть. В инструкции это тоже было указано. Магнитица. И также имеют в комплекте скотч 3. Вот такие вот коробочки от них. Цель 04, цель 003, Цель 002 и Цель 001, 002. Вот они, эти светильники выглядят вот так, вот такие вот они, с батарейками достаточно увесистая вещь, вот. мощность у них тоже не особо высокая. Не сделаны здесь переключалки, скорее всего здесь не хватает батареек, да, батареек здесь не хватает. 6 штучек все-таки надо. Вот. Собрано добротно, качественно, класмасса приятная. Беленькие вот такие вот. С магнитной полосочкой. Вы также можете наклеить вот эту вот магнитную полоску отдельно на скотч 3 м И к ней уже светильник магнитить. Вон. Сам светильник не магнитный, это просто железка. А магнит это вот эта вот штучка. Вот такие вот полезные вещи в быту. Удачи в выборе. Надеюсь, обзор вам помог с ним определиться. Пока-пока.